Даже алкоголь в традициях славянских народов употреблялся не вот так вот как на ходу и по мимоходом, а употреблялся как ну, ритуал в сложные эмоциональные моменты. Когда у нас по традициям принято делать поляны за столи с алкоголем? В какие моменты? Ну, на празднике. Так, на празднике еще какие социальные моменты? И что бывает праздником? Ой, да, все бывает. Подскажите а трафиком... что? Друзья, напишите, что для вас праздник. Ну, я считаю, день рождения, Новый год, Рождество. День рождения, Новый э, Рождество. Крещение ребенка, что угодно. Крещение, смотрите. А, когда у нас не было календаря с красным днем, календаря, возьмем у вас еще более древние варианты. Когда собирали гостей? в выходных? А, нет, не собирали гостей на выходных, но отдыхали. Давайте еще, я специально провоцирую. Зрители, включаете, включайте. включайте когда в традициях, особенно возьмем маленькое селение, когда нужно было позвать всех родственников, которые даже Друзья, вот ну, просто так мне. бы не поехали. Какой да, вот. повод должен быть, чтобы вас отпустили с работы? Причастие вино, когда собирали урожай, вот нам пишут. Для меня праздник любой день, когда я пью алкоголь, молодой человек пишет. Ага, поминки, хорошо. Елена пишет. Поминки, Уборка да, урожая. Да, смотрите, поминки, да? Насколько она смерть вытеснена из, собственно, обихода, даже сознание не выхватывает это из Они Конечно, на поминках пили. Пили, что пережить большой стресс. А теперь же помню народные песни, когда они вот это вот причитание, плакали, когда они, кроме поминок, еще могли прослезиться на день рождения. Мы не можем проследиться. просто так прослезиться на выходные тоже не можем. И при урожае да. мы тоже не будем убедиться. Вот когда... пишет, война, рождение детей. Рождение детей. Свадьба. Э... Свадьба. Вот, я ждала этого слова. Эм, война особо э, не полезна на пиццу, потому что в войне нужно участвовать, ее нужно как-то лепенировать. Да? А вот в момент, когда свадьба, невеста платит, слезки вытирают, потому что она больше никогда не будет девушкой. А какие вот эти песни народные, чудесные. Оплакивает завершение своей молодости, вот этой вот юной, беззаботной девушкой на выдании, заканчивается. То есть, вот вспоминаю моменты, когда можно прорваться. Если это сейчас я говорю, у меня вот мурашки похожи. Ну, конечно, это момент рождения ребенка, это плачет мама, когда дочку выдают замуж. Значит, когда узнаешь, что внук, сын родился, вот это вот, вот это вот, то есть рождение и смерть, вот эра сатанат. Почему я выходила на это? А свадьба есть момент, когда женщина умирает, как девушка рождается, как женщина замужняя. Вот. То есть у нас это сейчас в культуре начинает все больше и больше вытесняться обязательно, вот эти формы ритуалов, но все-таки еще есть в некоторых местах вот это вот огромное количество гостей. То есть алкоголь принимали для того, что еще из-за столя такой поляны, чтобы утешить в сильных эмоциональных переживаниях человек получил что-то, что его отвлечет и напитает. И даст ему вот это вот немножко поплывшее сознание, в котором он переживет вот этот вот апокалипсис того, что старый мир заканчивается, новый начинается. Поэтому на похоронах и свадьбах, есть такая народная песня, да, там музыкант на похоронах и свадьбах, музыка, эстетика, вот этот вот трансперсональный выход, то есть можно сказать, что алкоголь является абсолютно легальным, психо, трупным, психоделическим средством, а просто по каким-то странным причинам историческим, мы к нему очень толерантны, совершенно необоснованно. То есть после вкуса, после алкоголя, когда я об этом говорила, это отеки лица, это потом какая-то вот похмелье, вот эти эффекты, головная боль. Вот после вкуса надо мерить. Или если вы вот наелись на вот каком-то мероприятии, праздники, а вам утром тяжело, или потом это не сварение. Понимаете, да? Все это накидали в одного человека сразу, да, вот это вот, никакого раздельного питания то есть вот это и показатель того, что я переживаю большой внутренний стресс.